Взаимоотношения мужчины и женщины в семье – это особое взаимоотношение. Здесь они создают пространство, из которого много что происходит. Не случайно говорят, что семья – это ячейка общества. И поэтому они создают ячейку общества. Но они, по сути, создают микрообщество. Поэтому здесь определенно есть и условия. Так вот, как я уже сказал, женщина создает атмосферу в семье. Мужчина, он помогает ей быть радостной, счастливой, чтобы эта атмосфера была. И на этом фоне его, он должен действовать. Действовать вовне, создавать условия для дальнейшего развития семьи и так далее. Там, рождение детей, то есть все условия создавать. Это его, это, его, это его обязанность. Это обязанность мужчины. Но идти только в этом направлении, только мы одном мужчине, Сейчас как-то уже не модно. Женщины с удовольствием идут тоже в направлении создания внешних условий. Они действуют, работают. Но, кстати, хочу сказать, что работа женская должна быть ей не в тягость. Она обязательно должна приносить радость. Если женщине работа не приносит радость, здесь мужчине надо срочно принимать меры, потому что это обязательно скажется на семье, скажется на правах дополнительными проблемами. Поэтому женщина и труд – это тонкое взаимодействие, мудрое взаимодействие, которое должно приносить радость ей лично и семье, соответственно. Это обязательно. Если она будет радостной, в семье будет радостной. Вот за этим надо следить и самой женщине, и мужчине, чтобы женщина в деятельности была радостна, но не от деятельности, а от своего внутреннего состояния. Потому что если она с радостью бежит на работу и потом, а домой уже не хочет идти, потому что там не так, все, это неправильно, это уже э, перебор, это уже уклон. Поэтому вот э, создать такие условия в семье, в которых э, мужчина спокойно действует, э, уверенно действует, где женщина создает атмосферу, а мужчина помогает ей в этом создавая ей хорошее настроение, вот тогда у мужчины появляется легкость творчества, тогда у него вырастают крылья. Это не значит, что женщина должна его как-то там поднимать на своих плечах и тащить, потом сбрасывать пропасть, чтобы он учился летать. Нет, это должен быть процесс такой очень мудрый уважение и любовь к мужчине. Обязательно должны быть. Еще лучше – восхищение мужчин Это очень трудно в современном мире э, восхищаться мужчинами, потому что мужчины зачастую вышли э, из семей, э, задавленных мамами э, и много, многими другими проблемами. Поэтому восхищаться мужчинами сегодня очень непросто. Э, зачастую даже нет оснований. Так вот в этом случае, милая женщина, Нужно или все-таки построить такие отношения, чтобы мужчиной можно было восхищаться. Или расходитесь, потому что не будет толку ни у вас, ни у мужчины, ни у детей. Уважение, любовь и восхищение мужчины – это обязательное условие семьи. Это обязательное, обязательное состояние семьи. Соответственно, и обратно в другую сторону. Мужчина в таком случае, я уверен, будет обязательно восхищаться той женщиной, любить ее, уважать ее, которая восхищается им.